когда человек идет на работу, после этого приходит домой, после этого идет на работу, после этого приходит домой и после этого тратит часть своей жизни на то, что он работает, ему за это платят деньги. Поэтому условно можно сказать, что стоимость у нашей жизни является... Время, которое мы провели на своей работе, деленное на те деньги, которые мы за это получили. Именно поэтому стоимость нашей жизни столько и стоит. Стоимость нашей жизни и определенная сумма времени, которую мы потратили на свою работу. Можно ли изменить стоимость нашей жизни и каким образом это сделать? Может ли стоимость жизни увеличить наше материальное благополучие? Ответ мой положительный. Конечно, можно. Что же обуславливает нашу жизнь? А давайте теперь посчитаем, какие хорошие эмоции есть вообще в нашей жизни. Итак, первое. Хорошо эмоционируй, получай удовольствие в семье, получай удовольствие от того, что происходит вокруг тебя.